Привет, друзья! Сегодня у нас будет съемки под микроскопом. Мы будем снимать э, высокое напряжение статическое. Поэтому, чтобы защитить свой телефон, мы будем использовать стекло. Э, то есть сегодняшняя съемка будет происходить с помощью маленькой лупы и стекла. Итак, я приглашаю вас увидеть изолятор молнии под микроскопом. Обратите внимание, что все растения без исключения имеют острые края. И это для того, чтобы энергия молнии выходила от этих острых краев. Когда энергия молнии распространяется по поверхности изолятора молнии, она выходит от всех острых краев, от всех растений. И чтобы проверить это, я вот подключил генератор высокого напряжения. И сейчас попробуем с помощью нашего микроскопа посмотреть электростатическое напряжение под микроскопом, которое выходит от острых краев всех растений. Когда энергия молнии вылетает от всех растений, Создается озоновый слой планеты. Вот для чего все растения и все животные имеют острые края. Когда энергия молнии распространяется по всей поверхности изолятора молнии, над каменным углем, происходит замыкание древесных углей вот и вот этот э, э, кислород сгорает с углеродом вот катион водорода освобождается и когда энергия молнии статическая выходит от всех острых краев всех растений вот энергия плюс вылетает от воздуха электроны проникают и они собирают катион водорода, чтобы растение могло питаться водородом и чтобы в гидридах сохранился много водорода. И такие растения становятся антиоксидантом для человека. А антиоксиданты, они борются свободными радикалами. То есть, для борьбы с разными болезнями они укрепляют иммунную систему. Итак, друзья, если это видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь этим видео со своими друзьями.